алексей лёенька сынок словно сын ее услышать мог он рванулся из траншеи в бой стала мать прикрыть его собой все боялось вдруг он упадет но сквозь годы мчался сын вперед алексей кричали земляки алексей просили добеги «Да кадр сменился сын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 Услышать мог Дома все ей чудилось кино Все ждала вот-вот сейчас в окно Посреди тревожной тишины Постучится сын ее с войны Постучится сын ее с войны.